Страшный план элит по загрузке человечества в матрицу хотят реализовать уже к 2030 году. И это будет означать, по сути, смертный приговор для человечества. В поле зрения ⁇ Новые миры ⁇ Мы часто видим ее в фильмах. Частично мы в ней уже сейчас. Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Work and Life. Я его ведущий Антон Белюк. И в этом крайне важном, опять же, жизненно важном видео... Я расскажу вам шокирующие факты о том, как крупнейшие IT-компании уже начинают реализовывать свой коварный план по сути по загрузке человечества в настоящую Матрицу. Матрица повсюду. Она окружает нас. Целый мирок, надвинутый на глаза, чтобы спрятать правду. Да-да, вы не ослышались. Именно как в фантастических фильмах. И это будет не через 100, не через 50, и даже не через 20 лет. А уже в этом десятилетии, максимум к 2030 году, это планируется реализовать. И это заявлено на высочайшем уровне. Павел Дуров. «Мир на пороге глобальной слежки и ограничения свобод». На днях один из создателей социальной сети ВКонтакте и мессенджера Телеграм Павел Дуров разместил на своей страничке в Телеграм любопытный пост. Один из тех, после прочтения которых откладываешь смартфон и неволей погружаешься в дальнейшее раздумье, продолжая развивать зацепившую тебя тему. Основной посыл Дурова – человечество становится все менее свободным, поскольку Первое. С каждым годом мы уступаем все больше контроля над своей жизнью в горстке жаждущих узурбаций власти руководителям корпораций, которых мы даже не выбирали. Второе. Альфа и омега сегодняшнего уклада жизни – интернет трансформировался на наших глазах из пространства свободы в монополию нескольких корпораций, которые добились практически эксклюзивного права на обеспечение потребностей современного человека. Не говоря уже про существующую цензуру и постоянный сбор данных пользователей. Третье. Всего несколько компаний держат под контролем все транзакции, совершаемые онлайн, обладая при этом исчерпывающей информацией о потребителе. Четвертое. Большинство из нас охотно носят с собой устройство слежения, наши смартфоны, позволяя корпорациям получать и использовать наши личные данные. Пятое. Сегодня мы повсюду окружены камерами наблюдения, количество и функционал которых становится все выше. Шестое. В 2017 году Китай по покупательской способности обогнал крупнейшую экономику мира – США, тем самым продемонстрировав, что индивидуальные свободы вовсе не обязательны для экономического развития. Глядя на успех Китая, все больше стран становится на тоталитарный путь развития общества. В своем посте Павел Дуров делает неутешительные выводы о том, что, к сожалению, существующую тенденцию все сложнее остановить, поскольку наиболее активные творческие умы нашего поколения уж слишком увлечены игрой в стремительно уменьшающейся «песочнице» свободного предпринимательства либо опять-таки вовлечены в производство цифрового контента, стремнуясь в способности приковывать внимание потребителя. Остальные, похоже, слишком отвлечены обилием низкосортных цифровых развлечений, чтобы критически оценивать эту тенденцию и принимать меры. Наблюдая за этим, мне интересно, что станет наследием нашего поколения? Войдем ли мы в историю как те, кто позволил превратить свободное общество в мрачную антиутопию? Либо мы останемся в истории теми, кто защищал свободы, отвоеванные предыдущими поколениями? Завершает свой пост Павел Дуров. Мне от себя хотелось бы добавить, что современное общество настолько наивно и безропотно в своем неведении, что его, пожалуй, можно сравнить с индейцами времен колонизации Америки, когда взамен на стеклянные бусы они также наивно и радостно отдавали самое ценное, чем обладали. Судите сами, сегодняшние цифровые бусы – иллюзорный цифровой мир, заключенный в условном смартфоне где весь мир не просто на ладони, а на расстоянии клика. В нем теперь наша память, знания, способность ориентироваться в пространстве общения, развлечения. Все это человек неосмотрительно отдает корпорациям взамен на легко доступный контент, переливающийся яркими картинками. Может быть это не что иное, как цифровой колониализм. Но гораздо печальнее то, что человек по итогу рискует лишиться своих основополагающих ценностей, каковыми являлось и является мышление и человеческое общение, постоянно превращаясь в ожеревшее от информационного фастфуда приложение к смартфону. И самое страшное из этого всего то, что люди с головой погруженные в свой смартфон, это только начало страшной программы по погружению человечества в настоящую матрицу. Иллюзорный мир. О начале создания которого совсем недавно и совершенно официально заявил как Марк Цукерберг, создатель и главный акционер социальной сети Facebook, всеми известная компания Microsoft, которая является детищем Билла Гейтса, а также компания Nvidia, которая по словам ее гендиректора Дженсона Хуанга, так же как и многие другие IT-компании, стремится ускорить эту революцию об этом крайне важном и незаслуженно обделенном внимания для всего человечества событий, и пойдет речь далее. Досмотреть до конца это видео является крайне важным, так как только досмотреть его до конца, вы сможете понять и осознать весь ужас, надвигающийся на нас перемен. Ведь мир, который мы знаем, перестанет существовать, как и человечество, которое мы знаем, тоже прекратит свое существование, если мы позволим реализовать элитам. Эти планы. Друзья, сразу хочу призвать вас подписываться на этот канал, кто еще не подписан, обязательно жать колокол, делиться ссылками на это видео с друзьями. Ну и, конечно же, поддерживать это видео как можно большим количеством лайков, чтобы оно как можно выше продвигалось в поисках YouTube и пишите комментарии. Также очень важно пройти как в описании к этому видео, так и в первый закрепленный комментарий, чтобы подписаться на другие мои интернет-ресурсы, телеграм-каналы, также и резервные YouTube-каналы. Еще раз повторюсь, очень важно пройти туда и подписаться. А теперь устраивайтесь поудобнее. Поехали. Увы, невозможно объяснить, что такое матрица. Ты должен увидеть это сам. Пандемия коронавируса стала мощным стимулом к развитию цифровых инструментов для удаленной работы, однако большинство таких сервисов не создают эффекта присутствия и личного взаимодействия, которое в рабочем процессе порой просто необходимы. Эту задачу решает виртуальная реальность. Компании хотят видеть виртуальные миры, в которых объединятся все имеющиеся технологии и устройства. Это похоже на описание из книжной фантастики. За последние несколько лет термин «метавселенная» стал сверхпопулярным. Его упоминают в контексте игр Fortnite, Roblox, Minecraft, Animal Crossing, а также технологий, дополненной и виртуальной реальности. Например, в 2021 году о развитии своей метавселенной одновременно заговорили главы Microsoft, Epic Games, Facebook и Nvidia. И каждая компания по-своему видит образ виртуальной вселенной будущего. Коротко, что такое метавселенная? Метавселенная в представлении фантастов. Это утопическая виртуальная вселенная, которая освобождена от культурных, социальных, экономических и политических проблем реальности, либо виртуальное убежище. Термин «метавселенная» придумал писатель-фантаст Нил Стивенсон в 1992 году в романе «Лавина». Метавселенная по Стивенсону – это следующая стадия развития интернета, общий цифровой мир, объединяющий физическую, дополненную и виртуальную реальности. Люди могут подключиться к нему в виде аватаров и делать все то, что и в реальном мире, искать информацию, общаться, ходить по магазинам и работать, но при этом уйти от реальности и жить в виртуальной вселенной. Аватар человека в метавселенной может быть кем захочет и владеть чем угодно а смерть не означает смерть в реальном мире. Похожие полностью цифровые миры показаны в трилогии «Матрица» и романе «Первому игроку приготовиться» Эрнеста Клайна, где аналогом метавселенной стала многопользовательская онлайн-игра «Оазис». Чем же метавселенная отличается от современного интернета и онлайн-игр? Венчурный инвестор Мэттью Болл и современный идеолог метавселенной выделил ее семь основных черт. Первое. Бесконечное существование. Она никогда не сбрасывается, не приостанавливает работу и не заканчивается. Бог не тот, кто управляет. Бог тот, кто пишет код, задавая алгоритмы развития, создавая среду. Программисты боги нового мира. Именно они будут создавать для нас бесконечные миры, в которых мы сможем быть теми, кем захотим жить там где захотим и так как захотим никаких ограничений плати и живи второе она работает в реальном времени и не зависит от внешних факторов хотя разработчики могут создавать и планировать события в метавселенной мы увидим воскрешение старых звезд. На наших экранах в своих новых фильмах будут блистать молодые Мерлин Монро и Марлон Брандо. Мы услышим новые песни Элвиса Пресли и Майкла Джексона. Реальных актеров все чаще будут заменять виртуальными. Мы сами сможем участвовать в создании фильмов и игр, заказывать свои финалы и развитие событий. Мир кино и компьютерных игр сольется воедино. Кинотеатры, какие мы их знаем сейчас, постепенно станут такой же редкостью, как сегодня традиционные театры. Третье. Нет ограничения на размер аудитории и количество одновременных пользователей. Неизбежно появление новых видов спорта, новых глобальных игр, сравнимых по популярности с футболом. Параллельно с обыкновенными олимпийскими играми будут проводиться киберолимпийские игры, которые со временем приобретут большую популярность. Новые технологии позволят нам по-другому получать видеоинформацию. Качество изображения и звука будет постоянно расти. Четвертое. Каждый может в любой момент подключиться к метавселенной и участвовать в ее жизни на равных с остальными. Вы можете иметь комнату площадью 3 квадратных метра в гетто и жить в замке на берегу. Виртуальная реальность будет значительно дешевле реальной. Вы можете быть прикованы к постели, но быть чемпионом по бегу. Некрасивым и слабым, но красивым и сильным. Ведь тело лишь оболочка вашего разума. При этом не важно где территориально вы находитесь. Вы можете жить в одном месте, а работать, учиться, лечиться на разных континентах. Пятое должна быть полностью функционирующая экономика. Люди и компании могут получать некое вознаграждение, аналог денег за работу, которая приносит ценность, признанную другими, тратить его и инвестировать. По большому счету мир будущего, мир без географии, трансграничный и наднациональный, мир бесчисленных сообществ. Шестое. Метавселенная объединяет физические и цифровые миры, открытые и закрытые платформы, частные и общедоступные сети. Это единое цифровое целое. Создание новых миров и миграция в них – одно из направлений вилки эволюции человека, эволюции внутри себя. Находясь в виртуальных мирах, мы сможем быть где угодно и кем угодно, как угодно, изменяя свойства нашего тела и окружающего мира. Седьмое. Необходима совместимость данных, предметов, активов, контента, передаваемых между цифровыми мирами. То есть, друзья, обратите внимание, что заявляется. Никаких ограничений. Заходи, плати и живи в этом виртуальном мире. И на первый взгляд все звучит очень сладко и красиво, на первый взгляд многие сказали бы, ну прекрасная жизнь, ведь можно быть кем угодно, сделать что угодно, и при этом по сути тебе за это ничего не будет. Но если вернуться к одному небольшому нюансу, который заключается в том, что все равно вам нужно будет платить за то, чтобы находиться там, соответственно мы приходим к выводу, что деньги эти или та валюта, которая там будет ходить, нужно будет зарабатывать. Работая в этой же виртуальной реальности, работая на те корпорации, которые за ней стоят. И как следствие на тех людей, которые стоят за этими корпорациями. Страшная правда заключается в том, что благодаря этой самой виртуальной реальности сильные мира сего подсадят человечество на сильнейший наркотик, коим и будет эта самая виртуальная реальность. Ведь посмотрите на сегодняшних э, детей, да и вообще подрастающую молодежь. Их не вытянуть с телефона, большинство из них. А ведь это только начало. Представьте, что будет, когда они попадут в виртуальные миры. Люди уже не смогут жить без этого. Так же, как сейчас, большинство людей не может жить без смартфонов, без компьютеров, без интернета в конце концов. А те, кто туда не подключится, будут такими же изгоями, как те, кто сейчас не пользуется ни телефоном, ни интернетом, если такие люди вообще остались в развитых странах. В чем я сомневаюсь. Метавселенные должны быть наполнены контентом и опытом, созданными ее же пользователями, одиночками, группами или коммерческими предприятиями. Также отличительной особенностью метавселенной станет возможность ощущать физическое присутствие другого человека сквозь цифровое пространство. По словам главы Facebook Марка Цукерберга, на разработку проекта уйдет около пяти лет, а его окончательное и повсеместное внедрение произойдет уже к 2030 году. Как пояснил ответственный за технологии AR и VR вице-президент Facebook Эндрю Босфорд, на сегодняшний день те же портал и Oculus могут телепортировать вас в комнату с другим человеком, независимо от физического расстояния или в новые виртуальные миры и впечатления. Он добавил, что метавселенную нужно будет несколько упорядочить и соединить все пространства для того, чтобы снять ограничения физики. То есть перемещения между мирами станут совсем легкими. По сведениям, новую группу разработчиков возглавит руководитель отдела продуктов Instagram Вишал Шах. Авторы проекта «Двоечный код» отметили, что это будет цифровая вселенная, к которой смогут подключиться пользователи в режимах виртуальной и дополненной реальности. В своем мире можно будет вместе играть, общаться или работать. Ведь известно, что такая метавселенная уже существует как набор цифровых миров. А вот аналитики из телеграм-канала «Мышь в овощном» Напомнили о том, что в свое время британский писатель Эмис Кингс так прокомментировал эксперимент с созданием условий, в которых лабораторные крысы получили возможность самостоятельно стимулировать себе центры удовольствия в головном мозге. «Не могу утверждать, что это пугает меня сильнее, нежели берлинский или тайванский кризис, но должно, по-моему, пугать сильнее». Согласно мнению сетевых экспертов, узнай автор этих слов о метавселенной, его реакция была бы еще эмоциональнее, хотя вполне возможно, что этот проект есть попытка запуска нового этапа развития человеческого общества. Общества, в котором, например, десятки миллионов жителей Африки перестанут мечтать о бегстве в развитый мир, потому что им обеспечат такой мир прямо у них дома, в виртуальном формате. И так далее и тому подобное. Примеров можно придумать массу, но делать этого не хочется во избежание впадания в чрезмерную театральность. Лучше процитируем Виктора Робертовича Цоя: "Я знал, что будет плохо, но не знал, что так скоро". Подытожили авторы проекта. Подобная концепция крайне тесно связана с технологиями виртуальной реальности и дополненной реальности которые в настоящее время уже разрабатывают Apple, Google, Amazon и Microsoft. А Марк Цукерберг пообещал даже телепортацию к 2030 году. Глава Facebook в очередной раз заявил, что видит огромный потенциал в развитии технологий виртуальной реальности и дополненной реальности. Он считает, что уже к 2030 году люди смогут телепортироваться в другие места при помощи очков с поддержкой виртуальной и дополненной реальности и встречаться друг с другом на расстоянии с максимально реалистичным эффектом присутствия. В своем видении ближайших перспектив развития цифровых технологий Марк Цукерберг сообщил в подкаст-интервью для ресурса The Information. «Прежде всего мы являемся социальной компанией. Мы стараемся делать вещи, которые помогают людям общаться самыми разными способами, от личных текстовых сообщений до видео и фото, которые вы можете публиковать». Священный играль социального общения – это возможность ощущать себя так, как будто вы лично общаетесь с другим человеком. Никакая из имеющихся сейчас технологий не приближает нас к этому, будь то телефоны, компьютеры, ТВ и даже видеочаты. Сейчас у нас есть технологии, которые позволяют нам общаться и которые с разной степенью точности помогают нам видеть, что делает другой человек. Но есть нечто другое, совершенно магическое, что дает ощущение личного присутствия, ощущение того, что вы находитесь непосредственно с другим человеком. Все это уже происходит на психологическом уровне. Такими технологиями Марк Цукерберг считает виртуальную и дополненную реальности, предполагая, что уже в ближайшее время с их помощью произойдет э революция в социальном общении. Он полагает, что уже к 2030 году люди смогут использовать смарт-очки с технологиями виртуальной и дополненной реальности для телепортации владельца в другие места. Например, в дома других людей или общественное здание, Настолько реалистичным будет виртуальное присутствие пользователя в таких очках? Глава Facebook считает, что виртуальная реальность даст человеку возможность, по сути, ощущать свое физическое присутствие в другом месте, совершая личные встречи друг с другом на расстоянии, чего сейчас еще не могут делать такие VR-устройства, как шлемы. Такие технологии приведут к тому, что люди начнут меньше перемещаться, например, в командировке. А снижение объемов таких поездок, по мнению господина Цукерберга, может помочь в сохранении климата. Куда же без него? Конечно, люди продолжат использовать автомобили, самолеты и все такое. Но чем больше мы сможем развивать такое телепортирование при помощи виртуальной и дополненной реальности, тем лучше это будет не только для общества, но и для планеты в целом, полагает глава Facebook. Это все приведет к каким-то совершенно потрясающим вещам, чем просто звонок кому-то или видеочат. Можно будет просто щелкнуть пальцами и телепортироваться. И вот, вы уже сидите в другом месте. А они сидят на своем диване, и всем кажется, что вы реально находитесь друг рядом с другом, размышляет господин Цукерберг. Как корпорации используют виртуальную реальность при удаленной работе? Еще одним преимуществом такой телепортации Марк Цукерберг называет возможность расширения режима удаленной работы для сотрудников компании, что заметно снизит время и затраты на перемещение к месту работы, ведь можно будет просто телепортироваться на работу. Мы довольно мало говорили об изменении климата до того, как это стало реально очень важным. В будущем люди смогут захотеть меньше перемещаться в пространстве, либо делать это эффективнее, обходясь без поездок в общественном или пригородном транспорте, предположил Цукерберг. Ну и соответственно те, кто останутся в живых, будут работать в интернет-пространстве на эти же корпорации, будут подключены по сути к матрице и жить в иллюзорном мире, сами абсолютно не хотя возвращаться в мир реальный но ну, потому что в иллюзорном им будет гораздо комфортней кто же будет работать на обычных работах которые есть сейчас об этом я уже говорил в предыдущих своих видеороликах подавляющее большинство профессий исчезнет потому что людей на них заменит искусственный интеллект и робототехника сразу хочу сказать для YouTube, чтобы не произошло случайной ужасной ошибки, как уже бывало ранее, и мое видео по ошибке не удалили, восприняв его как какое-то опасное, где я преподношу какую-то недостоверную информацию. Так вот, обращаюсь в первую очередь к администраторам и модераторам YouTube и хочу сказать, что в этом видео я абсолютно не намекаю, что... Пандемия коронавируса была создана кем-то, в том числе для того, чтобы послужить триггером для внедрения таких вот технологий, как, к примеру, технологии виртуальной реальности. Ни в коем случае на это не намекаю и вообще не намекаю ни на что, что могло бы противоречить официальным требованиям Всемирной организации здравоохранения. Более того, я призываю всех прислушиваться и соблюдать официальные требования Всемирной организации здравоохранения касаемо защитных мер от коронавируса, касаемо вакцинации от коронавируса, касаемо ограничительных мер против коронавируса. Соблюдайте это все беспрекословно. И будет вам счастье, друзья. Надеюсь, мои постоянные зрители понимают, почему я вынужден говорить такие тексты. Еще одним важным моментом в развитии виртуальной реальности для общения господин Цукерберг считает создание так называемых виртуальных аватаров человека, цифрового 3D-образа человека. С развитием виртуальных технологий и соответствующего оборудования виртуальные аватары смогут совершить настоящий прорыв в общении людей. «Одна из вещей, которая меня очень вдохновляет — это технологии, позволяющие фиксировать и отслеживать не только мимику леса, но и движение глаз. Продвинутые сенсоры могут дать чрезвычайно реалистичные аватары, при помощи которых можно будет общаться друг с другом», — отметил глава Facebook которая еще в 2014 году купила производителя шлемов виртуальной реальности Oculus за 2,3 миллиарда долларов. Больше всего мы сейчас заняты тем, как упаковать больше сенсоров в устройство виртуальной реальности, чтобы человек получил как можно больше возможностей ощутить опыт непосредственного общения. Генеральный директор компании Nvidia Дженсен Хуанг считает, что в ближайшие годы практически у каждого предприятия и завода появится свой цифровой двойник, виртуальная и физическая реальность объединятся, чтобы вывести промышленность на новый уровень. По его словам, NVIDIA стремится ускорить эту революцию и уже работает над несколькими соответствующими проектами в партнерстве с промышленными гигантами и автопроизводителями. В перспективе цифровой мир будет в тысячу раз больше, чем физический. Будет новый Нью-Йорк, будет новый Шанхай. У каждой фабрики и каждого здания будет цифровой двойник, который будет моделировать и отслеживать свою физическую версию. Постоянно объяснил Хуанг в интервью журналу Time. Глава NVIDIA также добавил, что программисты и инженеры перейдут на другую модель работы, более совершенную. Новое программное обеспечение будет сначала моделироваться на цифровых двойниках, а затем загружаться в физические версии. В качестве примера Хуанг приводит автомобили, роботов, аэропорты и жилые здания. Таким образом, разработка новых решений станет быстрее и точнее, а главным подспорьем в этом процессе модернизации будет искусственный интеллект. В конечном счете, по мнению Хуанга, повсеместное распространение виртуальной, дополненной и смешанной реальности приведут к тому, что люди будут входить и выходить в разные миры через червоточенные. Мы войдем в виртуальный мир с помощью виртуальной реальности, и объекты в виртуальном мире, в цифровом мире, войдут в физический мир с помощью дополненной реальности». Так что произойдет то, что части цифрового мира будут временно или даже постоянно увеличивать наш физический мир. В итоге речь идет о полноценном слиянии виртуального и физического мира, объяснил предприниматель. При этом Nvidia не переживают об опасностях утопического мира, описанного главой компании. На вопрос Time о потенциальных злоумышленниках, которые будут пользоваться технологиями в своих интересах, Хуанг ответил... Что лучшее решение для обеспечения безопасности ⁇ демократизировать технологию. Когда системы цифровых двойников станут доступны каждому, общество самостоятельно определит свои цели, задачи и возможности, считают в Nvidia. Что касается реальных сценариев применения в современном мире, то сейчас NVIDIA готова рассказать только об одном соответствующем проекте. Несколько месяцев назад разработчик электроники заключил соглашение с немецким автоконцерном BMW и создал для завода в Регенсбурге, Германия цифрового двойника. На своей виртуальной копии предприятие BMW проверяет новые рабочие процессы перед тем, как реализовать их в физическом мире. В апреле 2021 года Epic Games привлекла 1 миллиард долларов инвестиций для поддержки долгосрочного видения метавселенной. Компания позиционирует свою игру Fortnite не как интерактивное развлечение, а как метавселенную с упором на социальные функции. Фортнайт стала культурным феноменом и превратилась в площадку, куда заходят пообщаться с друзьями вместо соцсетей. Бренды используют игру для своих проектов, пишет Мэтью Болл. В апреле 2020 года рэпер Трэвис Скотт провел концерт Fortnite, который одновременно смотрела более 12 миллионов игроков. В декабре 2019 года Дисней устроила премьеру отрывка из 9 эпизода «Звездных войн», а также провела живое интервью с режиссером фильма Джей Джей Абрамсом. И все это в виртуальной реальности. Само событие упомянуто в фильме. Группа Weather создала остров, где игроки могли эксклюзивно послушать новый альбом. Epic Games устраивает внутри Fortnite ограниченное по времени события, привязанное к релизам в реальном мире. Карта игры трансформируется в виртуальный мир, который меняет стиль и внутриигровые объекты в партнерстве с брендами DC, Nike, Lionsgate, Marvel, Microsoft, Sony и другими. Так Fortnite стал местом, где пересекаются разные вселенные. Игроки могут буквально носить костюм персонажа Marvel внутри Готэма, общаясь с другом в лицензионной форме NFL. У игроков есть возможность создавать и свой контент через творческий режим Fortnite, а также монетизировать его. Это могут быть эмоции, костюмы, игровые механики и миры. По своей сути, творческий режим Fortnite — это прото-метавселенная, утверждает Болл. Игроки могут загружать свой уникальный Fortnite-аватар в лобби и выбирать из тысячи миров, созданных другими игроками. Так что виртуальная реальность уже гораздо более реальна, чем вы можете себе представить. Все, что было сказано и показано в этом видео, это является, собственно говоря, одним из пунктов, которые необходимо реализовать для полного установления на нашей планете так называемой четвертой индустриальной революции Клауса Шваба. Обратите внимание, что во многих прогнозах как Римского клуба, так Клауса Шваба, так и, соответственно, многих других организаций, о которых я неоднократно говорил на своем канале, упоминается именно 2030 год как конечная точка, который необходимо реализовать и ввести полностью в нашу жизнь так называемый новый дивный мир. Только в чьих интересах будет создание этого дивного нового мира и для кого он действительно будет дивным, это большой вопрос, на который, я думаю, разумные люди уже нашли для себя ответ. Еще раз напомню, подписывайтесь на этот канал, жмите колокол, пишите комментарии, поддерживайте лайками, делитесь ссылками на это видео с друзьями, подписывайтесь на другие мои ресурсы, ссылки на которые как в описании, так и в первом закрепленном комментарии к этому видео. Берегите себя и надеюсь до скорых встреч на этом канале, друзья. Пока!